В праздничный день 9 мая двери Одинцовского историко-краеведческого музея были открыты для гостей. А их в этот день оказалось немало. Для Натальи посещать исторические выставки и экспозиции, узнавать больше о своей стране – одно из любимых занятий. Открытие новой выставки в любимом музее не смогла пропустить. Это уже становится традицией у нас с подругой что мы посещаем подобные выставки. И краевический музей это второй всего лишь год, как мы регулярно посещаем. Ну, хотим это сделать буквально на многие-многие года. Ну, 9 мая и в нашей семье, и вообще очень чтим этот день. И решили его провести именно так. В день Великой Победы посетителям представили обширную экскурсию в новом зале, посвященную обороне Москвы. Лектор, старший научный сотрудник музея Александр Лазукин, настоящий исследователь в этой области, подробно рассказал о каждом экспонате. Именно вот на нашей земле немцы были остановлены, но ну и не только на нашей, но на и на соседних областях. Вот. И отсюда началось советское контрнаступление 5-6 декабря 1941 года. Вот Мы вот все вот эти этапы, вот этих вот сражений постарались вот отразить в нашей экспозиции. Благодаря ремонту зал расширился в два раза. Здесь убрали перегородку, и он стал большим и светлым. На самом деле это большое чудо, потому что этот зал стал таким красивым и удобным благодаря друзьям музея. В первую очередь я хочу поблагодарить депутата нашего Одинцовского округа, генерала Солнцева Михаила Викторовича, который принял непосредственное участие и помог нам просто во всем. Просто во всем. И, конечно, огромное спасибо нашим волонтерам. Пространство позволило вместить много новых экспонатов. 90% из них – оригиналы, и в этом главная уникальность выставки. У нас есть уникальный смертный медальон вот, с запиской, подлинной запиской, пергаментной, участника битвы за Москву, майора Новикова. У нас также выставлен его, его кожная куртка, его личные вещи вот, также размещены в нашей экспозиции. Вот, то есть это вообще вот, ну, не в каждом музее можно такое-то увидеть». Отдельный стенд посвящен героям Одинцовской земли, таким как Люба Новоселова и Алексей Чикин. Здесь расположились экспонаты из фонда музея и частных коллекций. Выставка будет постоянной, поэтому познакомиться с ними и узнать много интересного об обороне Москвы смогут все желающие. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.